Стаканчики для рассады. Контейнеры для саженцев. Кашпо для больших растений и маленьких. И это как чемодан без ручки. Их набирается такое количество. И выбросить жалко, а использовать нельзя. Сохламление порой такое, что, маму не говорю, а как сделать так, чтобы в одном флаконе все это можно выбросить и заменить их одним простым и очень удобным. Главное, в 6 раз дешевле, чем можете себе представить контейнер. Об этом в следующий репортаж. Сколько на э, в шесть раз? Это вопрос с стаканчиками. Избитая тема. Видите, эти стаканы, они занимают много места. А вот такая рассада, которую мы сделали из обыкновенной пластиковой полиэтиленовой пленки, которая стоит, повторяю, в 6 раз дешевле, чем эти стаканы. Цифры я приведу. И вот мы взяли для основы, нашел а, спрей. И, видите, по диаметру а стаканчика, диаметр этого спрея 6 сантиметров. И на него сейчас а, мы вернем вот эту пленку наворачиваем пленку, пленка у нас получается шириной, вернее высотой 20 сантиметров, а длиной на 20 сантиметров, делаем то, чтобы внахлёст был буквально полтора диаметра, и сверху склеим скотчем, покажи, скотч покажи, пожалуйста. Вот такой скотч, и вот что у нас получается. Заготовка, видите, три раза скотч делается. Если у вас есть машинка, у меня просто на даче оказалось, больше урок лет, еще больше, выгодно все-таки пленку делать прозрачность с тем расчетом, чтобы а, видеть корни. Вот видите, видеть корни. Но для винограда самое главное, для растений не перелить. И вот на этой пленке видите конденсат влаги. Это значит, что влага есть, и лить лишнее не надо. Не долить это прекрасно, а вот перелить это проблема, вы потеряете саженец. Итак, что необходимо? Ну, естественно, земля желательно все-таки с фермокулитом или адроперлитом. А вот стаканчик мы сделали и из банки 5-литровой фляжки отрезали ворон, Очень удобная вещь. И обязательно нужно вот эта колотушка. Сейчас мы покажем новые лайфа, который позволяют просто перевернуть ваше представление о том, что вы теперь в 6 раз богаче, чем были до этого момента. Итак, приступаем. Засыпаем землю сюда. Вот, засыпали землю, и теперь колотушкой, ручку бери, пожалуйста, колотушкой обязательно прижимаем а землю, утрамбовывая плотно-плотно. И после этого это получается очень прочное дно земля не высыпается, а пропускают влагу и воздух, и у вас появляются стаканчики как бы без дна, оно и не нужно тратить на это средство, ресурсы. Вот видите как, она плотно, А сверху насыпаете землю, где-то 3-4 сантиметра. Вот видите, мы подсыпали 3-4 сантиметра, и его надо обязательно чуть-чуть утрамбовать, но уже не так плотно, как у нас предыдущее было дно, но немножко утрамбовать. Всем расчет, чтобы лишний воздух ушел, но все-таки земля должна быть о, аэро, аэроскопичной. Ну, вот видите, у нас саженец конкорда, виноград подписан, корешочек только что пошел, и мы его ставим в стаканчик, слегка держим центр и насыпаем туда землю. А предварительно, обязательно для просыпания земли мы ставим коробочку, чтобы собрать опавшую, не попавшую в стакан землю. Да, вот немножко утрамбовываем пальцами, чуть-чуть прожимаем, чтобы не было у нас воздушных карманов. Землю досыпаем доверху, она потом осадится. Она осядет. Ну вот, доверху и буквально одним пальчиком чуть-чуть прижимаем сверху, там ничего страшного. Вообще корешки быстро расставят, главное, что процесс запущен. Вот у нас появился стаканчик плотности. Земля у нас чуть влажная. И все, вот этот стаканчик у вас, собственно, является самым хорошим, надежным, видите как, надежным, как не палетой, а стаканом, да, для рассады, причем диаметр его может быть и 2 сантиметра, и 1 сантиметр, и 6 сантиметров, и может быть много больше. И следующий лайфхак, это том, чтобы посадить уже большие корни в диаметр трехлитровой банки. Ну и конечно, мы этот саженец подписали Стаканчик подписан Несмываемый фломастером И обязательно в дни их записываем Подписывайтесь на канал ТОПСАД Ставьте лайки или дизлайки Задавайте вопросы А следующее продолжение Сейчас мы сделаем для вас новый фильм Лайфхак Для того, чтобы эти стаканчики Можно неограниченно увеличить в размере а Делать их более широкими То есть 3-4 или 5-литровые банки и точно так же это делает без дна Не верите? Смотрите следующий продолжение нашего фильма. Удачи на даче вместе с Сашинцами в передаче.